Здравствуйте! Лыжи, как вы видели в титрах категории «Гигантский слава МГС» Это такая категория длинных поворотов для тех, кто не в теме Но для тех, кто всеми теме, перейду сразу к лыжам Лыжи а, у меня, вот знаете, ну как бы, принято же в тестах говорить, там понравились, не понравились Здесь немножко другой момент Я не могу сказать, что они мне понравились Они меня просто, вот они мне вернули надежду в мир вообще И существование гармонии во Вселенной Которая у меня начала теряться уже там после длительных тестов всяких разных мутных категорий, типа там, high performance, вот, я делал вот эти лыжи, и вот я вдруг понял, что есть все-таки жизнь, и все-таки есть еще люди, которые могут, могут делать нормальные лыжи. И вот у меня такое непонятно, ну почему, почему, вот как бы если вы можете, почему вы другие-то такими делаете, какими-то невнятными, потому что а -а -а, лыжи этой же фирмы, там, в другой категории, так скажем, лыж для людей, но они совершенно другой эмоциональной окрас имеют, и мне совершенно как-то не хотелось на них кататься еще, а вот на этих мне хочется кататься еще, еще, еще. Но при этом они, как бы, вот, вообще реально в прокате, они абсолютно развенчали ряд мифов и легенд существующих лыжной индустрии, да, то есть вот лыжи для гиганта, то есть очень узкая талия все все, в общем-то, как-то, в общем-то, все так корвово, там, казалось, лыжи должны быть требовательны к состоянию склона, да, хотеть жесткого склона, да, ничего подобного, абсолютно, то есть я на них ехал, мне было хорошо и проходимо так же, как на заправских, там, каких-то этих самых универсалах отличных, да. И я абсолютно спокойно себя отпускал в скорости, разгонялся, и мне было кайфово. И ничего я не переживал, и не боялся, что сейчас вот-вот там что-то случится с ней, или там она там завязнет, или там еще что-то. То есть нормально все мне ехалось, и было мне по кайфу. Вот никакой вообще вот этой проблематики, то, что там вот это, там вот оно нет. Вот это вообще забудьте. Вот с этими лыжами оно как бы нормально. Я бы так сказал, для меня лично мне показалось, что это вообще могут быть лыжи как бы на каждый день. Такие купила, купил, и мне хорошо. То есть вот вообще. Вот опять-таки тоже переживание, что типа там вот на лыжах там... Я не знаю, какой у этих лыж там паспортный радиус, но я на них спокойно абсолютно и зажался в короткий поворот на крутике. И потом а, очень спокойно и легко себя распустил на скорость. И на скорости они заработали. И на зажатых поворотах они работали нормально, отлично. Да, конечно, у них не было такой динамики на вылете из короткой дуги, как у слаломок. Но, в общем-то... Ну, надо понимать, зато славнамки так не мочат на скорости. То есть вот э, лыжи отличные для тех, кто ищет как вот скоростного катания. И при этом как бы, да, то есть вот все-таки не хочет гасить там на крутиках с безумным там выражением лица и с ощущением, что вот все, жизнь закончилась. То есть лыжи позволят контролировать скорость уходить в маневр. Вот, и при этом чувствуют себя королем горы на больших поворотах. На длинных дугах и на скорости. Очень кайфово, мне очень понравилось это катание. Вот очень а, мне напомнило это а, с лыжи старой формации старого ГС. Когда там при ростовке 175-180 были радиус 17 метров. И были действительно хорошие деревянные пружинные лыжи. Причем они мне вот это напомнили, это золотые годы гиганта. Ну, все, ладно. Проехали. Ушли они из моей жизни. Вот, надеюсь, вернуться еще в таком же состоянии. Вот, пойду возьму другие. И по тысячи. чтобы не пропустить, ставьте, подписывайтесь, все, все вы знаете, уже вопросы на форуме отвечу с удовольствием, все, встретимся на склоне, до свидания, пока.